Ну, какой-нибудь какой всегда рассматриваем Магазин Дикси далекий. Дикси это в тот, что ли, Дикси? В да ту нет. сторону? А вот здесь вот тоже такой Давай. же киоск стоит. Короче. Ладно, пошли туда. Надя, ты здесь покупала? Давай, Итак, сегодня у нас 24 июля. Московские нет, ну, каникулы продолжаются. Вот, нет, Продолжается московское лето. Сегодня мы хотели пойти гулять. Подожди, Максим, я сама все сделаю, потом тебе дам. Хотели пойти гулять обратно в Кузьминский парк, но немножко передумали. Потому что, потому что решили пойти купить набор для плетения браслетов и бус, наверное, да? Что? Браслетов. В... Бусы. Как а, на... бусы? называется, которая на шею-то? А, да, бусы. Бусы, да. да. да. А да. где у тебя, который вчера ты ходил с ней? На шее-то у тебя красотулька висела. А, да. Да. Я так, ему другу подарила, Вчера другу подарил? Да. В качестве дружбы. А, в качестве дружбы? Да. В знак а, дружбы, да? А, а вот тот, он мне теперь на горы раздавил. Я вот так на кофточку пристегла. Вот чик, И все. А, вот, а когда бегал, там, он у меня выпалил где-то в аресте, Ага. Кто-то поднимет. Ну, а ты Но, научился ну, плести это... их, да? Да. Это школа, в которой учится наша девочка. Знаете? Да. Ну, ну. Ну, сейчас пойдем купим. Я взяла хоть кошелек-то. Ой, блин, я кошелек-то забыла, посмотри на меня, ты посмотри, я кошелек забыла, представляешь? Нифига себе! Вот это да! Вот Баб, поторопилась баба. и все, а. Все-таки работа пальчиками, плетение всякие, вязания. это очень полезное занятие для детей. А ему почему-то нравится, в тот раз он ко мне пристал. Чтобы я его научила вязать. С таким удовольствием сидел, вязал два дня крючком. Теперь он увидел, что Надя плетет всякие фенечки, браслетики из резинок. Специальные наборы продаются. И э -э замечтал об этом наборчике. Ну, сейчас пойдем купим ему наборчик этот. Пусть вяжет, сидит. Мне нравится, когда у него вырабатывается усидчивость при этом. Ну, еще полезно. Ну, забыла кошелек, выложила его, и он там лежит. Побежал ребенок за моим кошельком. Ничего, сегодня погодка так-то. Просто снимать без слов неинтересно. неинтересно. Скажи, пожалуйста, зачем ты хочешь купить этот наборчик нам? Взять с ним Возьму. А у Нари почему-то ест такой сухой, сухой резиночкой зеленый. Я понять не могу, почему резинки такие слепины и такие твердые. Вязал, растянул, все сломалось. Что все сделалось? Вся слипла и твердая. Так. Отвердела. Так. Я беру ее, хочу растянуть, бах, все сломалось. А зачем ты сильно растягивал-то? Да потому что она сухая была. А тебе надо, чтобы она была мокрая? Да, мокрая и растягивается. А почему? Чтобы она не мокрая? растягивалась? Я ее немножко тут. Чик, она вот такая вот. Смотри вот. Вот такая Но. вот я ее смотри. Все сломала. Ну. Она должна растягиваться вот досу, смотри, вот, сколько. Вот так вот растягивается. А она только даже немножко не выдержала. Да? Даже вот эти не рмка. Всё, а, сухая. ну, наверное, потому что она была сухая, Но, чтобы она была жирненькая такая, да? Да, да, да, да, да. вот почему у нее масло. Ее сначала делали, то маслом попрасили, чтобы она не засыхала. Да, а да, да, зел... да, да, да, да. Зеленого, зеленого, вообще, зеленого даже уже не помазали маслом. Она даже не масляная была, а засухая. Ну, а тебе удобно с ними работать? Удобно. Там надо до света. Ты хочешь сплести много браслетиков и раздарить своим друзьям? Ага. Хорошее дело. Но да. <кхоро> улицы моют. Ага, там умываются там. улицы по утрам, даже улицы по утрам умываются, представляешь? Смотри. Да, в обратную сторону пошел советский Беларусь с трактором, с этим, с прицепом. А Сколько? Там 25 написано, но я Не знаю. 25 скорость? 22 литра. Нет. Да-да-да, Ну, 2 литра там нету, там 200 или 300 литров. Ты что? Даже не 2, больше грамм, там. Две тонны, наверное. Ну, тонны, Тонна – это тысяча литров. Тысяча, одна тысяча. Вот это все еще школа. Несколько зданий. Колледж. А. Ну смотри, какой папа умница с мальчиками. Далеко ух, на зарядку пошли с квадратиками. Так, может... А. 80 что? 80. 80 что-то. Ага. Улыбку Он вызывает, 80. да, зрелище? Он всегда снимет. Ой, какой молодец, кухон. какой. А Просто жить хочется. И ты когда видишь таких любви. Это гитара такая, где будем тренировать пум. Так. Так. Я думаю, я такую хочу, но я хоть меня больше всего мне на будущий ход дадут. Где ты гитару такую увидел? Сюда приходил уже одного магазина. Я хотел пистолет с пулями. Вон там, там есть. А, ну-ну-ну, я видела, да-да-да. хочет Слушай, но а ты хочешь на гитаре учиться? На гитаре как ему ну, да, ну у ну, нас не хватит и на миразинечке и на гитару. Хватит, нет. Дело в том, что для того, чтобы играть на гитаре, надо ходить в школу специальную, где да учиться. А нет, гитара игрушечная. Я понимаю, но, но я на. Буду, я буду сам играть, сама придумываю песни, сам буду играть. А, ну ты просто брень-брень будешь? Нет. Так но не считается. Знаешь, что Максим, это не щитово. Баба, я хочу сам делать песни. Ну, я поняла тебя. То есть, ты а не... Толик хочет пианино с микрофоном. А-а-а. Ну, Толик будет ходить в музыкальную школу, его научат играть. Конечно, у него и пианино, и микрофон, и все будет. Нет, он будет караоке. грузить на пианинк, и у него будет микрофон, он будет петь. Обязательно. А чем-то. Мы караоке купим и будем петь. Да, ты на караоке я не хочу нигде учиться, я хочу просто играть. А просто так без учебы-то не получается. А ты учиться не хочешь просто, да? Да. Ну, надо не учись. Просто играй, не учись. А кто тебя будет слушать твою просто игру? Я не буду, мне такая игра не нравится. я Да Ну, не дружи, я тебе покупать не буду, деловой такой. Я так не буду гитару покупать. А. буду придумывать. Я наде давала на 300. Вот такой за 300, да? За 300. Да, да, да, да, я хочу такой, я хочу такой. Ты такой хочешь? Да, да, да, да, я буду наде давать. И здесь там такое же все. Ну ладно, договорились. Не обратила я какую-то фигню, не посмотрела, не посмотрела схему. Так. И что-то у меня даже резиночки не скрепились. Ну ладно. Я потом посмотрю и покажу ему, как делать. А ты, Максим, что-то сплел? Он плетет вот. Ух ты! Да. Вот я начну. У него получается все? Да, конечно. Тут, тут просто научиться. И тут резинки лучше, в чем в том наборе. Угу. Я вот такое просто выберу. Они... А теперь вы осваиваете другую технологию? Да, ну я пока... Я а приеду, когда я посмотрю в интернете, как делается, покажу. Хочу делать побольше и сложнее порасслать. Хорошо, молодцы. Вот. Алиса не трогай. Вот такой... Надя. У да. Нади. А почему у тебя две такие фруги? Почему он не Принято. так снимает? Бросанцы. Вот такой вот у Нади наборчик цветочков. Можно? Ну, у них пошли обмен товаром. Она... А, а, а, а. Листочка не надо не трогать. Какой набор у Максима? Максим, покажи, что ты уже сплел. Вот сюда положи на беленькую. Вот, и потом обязательно мне Ciao. обязательно ]irlike? мне покажи результат. Надя, у тебя есть готовые уже? Хотя бы на руку, смотри, не мое. Это я, я сама руку, придумала. Это, Молодец. Это не то, как у Максима, это еще не знаю, как получилось. Как само вчера. А, Максим вчера, а у Максима вчера на шее вот такой браслетик да. был. Но он подарил другу Владу, да? В знак дружбы. И сейчас хочет наплести много-много браслетиков, чтобы подарить друзьям. Потому что там еще у него друг есть Стас и Дима, да? И Наде еще надо. Ой, как много у тебя, Максим, работы, заботы ты теперь. Ладно, всем Ну давай делай. Ты у нас хороший мастер. Да, хороший мастер. Такой получился у Максима браслетик, который он сплю в течение буквально 15 минут.